Привет, мои хорошие, с вами Светлана и у нас сегодня кит по каталогу Faberlic номер 12 и сразу на обложке мы видим у нас представлены новинки лаков которые обещают стойкость до 7 дней очень интересно он заявлен как гель-лак и не требует сушки и держится аж целую неделю если будете пробовать или уже пробовали напишите, потому что я не пользуюсь обычными лаками только гель-лаками Летний марафон обмена у нас продолжается. В двенадцатом каталоге у нас снова марафон обмена, но уже на лаки и на помады. Вот этот лак, который заявлен как гель-лак, можно будет обменять со скидкой 60% по цене 159 рублей принеся взамен какой-то свой старый лак, или совсем пустой даже лак не Фаберлик. Поэтому, в принципе, кто пользуется обычными лаками, эта акция довольно хорошая. Если он еще действительно будет держаться 7 дней, то вообще супер. Оттенки, кстати, самые ходовые. Очень много нюдовых, и один вот яркий, и темненький представлен. А так, вообще мне нравится. Я бы вот этот, вот этот, вот этот взяла. Хорошие оттенки, красивые. Цена 159 рублей. В лаке, кстати, 8,5 миллилитров. Вот, наносим без базы, не требует сушки и держится 7 дней. И помада Ренат у нас представлена по цене 249 рублей. И взять ее по этой цене мы можем, если принесем взамен тоже пустую помаду какую-то, либо не Фаберлик, помаду, которая вам не нравится, взять взамен за такую сумму помады Рената. Я не буду ее тоже брать, потому что слышала много отзывов, что она течет, а сейчас лето, не актуально совсем. На зиму, может быть, да, хотя оттенки ну, потрясающие все. Очень красивые, текстура у нее очень жирная, поэтому может летом потечь. Продолжается у нас акция летней скидки, то есть мы за каждые 999 рублей, грубо говоря, 1000 потраченную в заказе получаем такой купон я в предыдущем видео уже рассказывал что я не вижу смысла в таких купонах и вот здесь оставлю подсказочку чтобы вы смогли смогли пройти и посмотреть что я думаю об этой акции снова губная помада абсолютное увлажнение у нас идет по скидке по 129 рублей на нее часто в последнее время скидки оттенки на выбор предоставлены Практически все, великое множество, за 129 рублей можно взять эту помадку, мне она нравится. Она достаточно стойкая, мягко сходит с губ, поэтому кому нужна помада, я советую вам присмотреться за такую цену. Еще 12 каталог у нас наполнен подсказками от бьюти-эксперта Лены Дембиковой. Вот так они выглядят. То есть здесь можно посмотреть подсказки по макияжу, по нанесению каких-то средств. Они практически на каждой странице, ну и очень интересно почитать. Очень хорошая цена будет на тени «Галактическое путешествие». Это жидкие тени, очень стойкие очень красивые, очень насыщенные. Я люблю и обожаю просто эти тени. У меня есть три оттенка. Здесь представлены только два. Скорость света и гравитация. Я делала на них очень подробные обзоры, подробные сводчи. Тоже здесь оставлю вам подсказку-ссылочку, по которой можете перейти и посмотреть обзор на три самых таких ходовых оттенка этих теней. По 179 рублей. Это шикарно. Здесь большой объем довольно-таки, 5,5 миллилитров, но там их реально много. Хватит достаточно надолго. Они очень красивые, блестящие, шиммерные, они стойкие. Ну, в общем, я советую вам присмотреться. Акции на них бывает довольно редко. Палетка безупречная форма, девчонки, она здесь без скидки, бывает дешевле по 399 рублей, она у меня всегда в ходу, и Beauty эксперт нам тоже советует к ней присмотреться и наносить некоторые оттенки в качестве теней и даже помад. И я так действительно делаю, делаю очень давно, как только она у меня появилась, сейчас на глазах вы у меня видите, можете, коралловый оттенок из этой палетки. Хайлайтер у меня кончился давно, остался скульптор, которым я летом не пользуюсь и румяна, который я использую в качестве теней. Очень красивый, беспроигрышный коралловый вариант, который подойдет под любой цвет глаз, под любой цвет волос. Вообще эта палетка, это просто моя находка, я ее обожаю. Артикул 6073, поэтому в принципе можно дождаться и скидочки, она бывает подешевле, это действительно хит-продаж, она очень удачная. Здесь классный хайлайтер тоже, который деликатный свечение очень придает поэтому советую на 45 страничке у нас распродажа на серию по fierico я знаю что есть очень много поклонников среди моих друзей также а, этого аромата здесь у нас набор гель для душа и водичка в объеме 30 миллилитров и стоить это счастье все будет 449 рублей но, как бы, есть одно но. Ходили слухи, что а, Фаберлик вода 30 мл, не такая стойкая, как даже малышки 15, и в объеме 50, что она отдает спиртом и как бы быстро испаряется. Я не проверяла, и не знаю, насколько это правда, но а, моя клиентка заказывала по акции как-то вот эту водичку 30 мл, и сказала, что да, действительно, есть отличие есть большая разница. Ну, как бы доверяй но проверяй поэтому если вам нравится этот аромат это хорошая цена смотрите и приобретайте неплохие ароматы представлены в акции в объеме 15 миллилитров 40 на них скидка они будут по 229 рублей это нормальная цена за 15 миллилитров Здесь и beauty кафе «Каприз» у нас, «Инкогнито», «Фортуна», beauty «Бьюти-кафе». То есть есть, в принципе. «Шершель Афам», знаю, тоже много есть поклонников у этой водички. Можно взять с собой любимый аромат, в сумочку положить. «Дона Феличи» в этом каталоге будет по распродаже, если взять два любых. То есть можно одинаковых, можно мужской и женский аромата. То есть на них будут действовать желтые ценники. Это тоже... Водичка пользуется популярностью, здесь древесно цитрусовый аромат, мне нравится ее аромат, не то чтобы прям люблю, но нравится. А, есть смысл присмотреться, можно попробовать в мини-версии 179 рублей эту водичку и оценить. Ароматы 30 и 35 миллилитров будут у нас всего лишь по 259 рублей, но как бы тоже смотрите, я уже вам сказала про 30 миллилитров, здесь у нас и Платину, Малена Ахмадулина, Бомонт, Ланселотт. Астериан и Феста Девита. Вот они. Интересная акция на страничке 72-73. Смотрите, здесь у нас серия Платину. И если ваш заказ превышает 2000 рублей, то активная водичка из этой серии для лица будет всего за 149 рублей. Слышала на нее неплохие отзывы, поэтому взять за 149 рублей э такую вот довольно люксовую серию, это здорово. Серия Weekend. На этот раз нам делают скидочку на сыворотку. Я уже говорила, что я обожаю эту серию. Она мне очень нравится и на лето, и вообще, в принципе, и по аромату, и по действию. Я ее очень люблю. У меня сейчас есть очищающая эмульсия в ходу, прям активно. А здесь на нее нет скидки, но она, а скидка хорошая сейчас есть в текущем 11 каталоге. А присмотритесь к этой эмульсии. Она вообще просто потрясающая. Очень нежно, деликатно снимает макияж, наносите, мне даже вот мицеллярка, честно говоря, сейчас никакая не нужна, наносите на руки, массируете все лицо, в том числе и накрашенные ваши глазки, губки и так далее, и смываете просто водичкой. Вообще супер, потрясающая кожа потом нежная, чувствуется, что очищенная. Я вам очень советую присмотреться в целом к этой линейке, особенно к вот этой очищающей муси. Серия Блум у нас вся представлена в наборах по акции. А, набор 35+, плюс дневной крем, плюс крем для век за 399 рублей, у меня есть сыворотка из этой серии, крем для век, и что я могу сказать, как бы, ну, на лето можно, а вообще, по сути, Водичка, вода водой Ну, не знаю, я эффекта никакого не видела, усиливает плотность и эластичность кожи, придает сияние. Я ничего из этого не увидела. Для меня она очень легкая, даже я в сыворотку добавила себе витаминчиков, чтобы сделать ее хотя бы более питательной. Но пробуйте может быть для вашей кожи она и подойдет 35 плюс 45 плюс 50 плюс все наборчики из дневным кремом и кремом для век по 399 рублей. а вот серию про эликсир посоветовать могу только лишь из-за одного аромата хотя эффект тоже очень неплохой здесь у нас мицеллярная вода и ночной крем за 449 рублей и эта серия мне очень нравится и эффект тоже есть у меня есть сейчас Пользованием масочка гель маска для лица очень хорошо увлажняет, выравнивает тон. Замечательная линейка. Тоже хочу и буду ей пользоваться дальше с удовольствием. При покупке тканевой маски вторая в подарок. По-моему, даже акция по 60 с чем-то рублей на них это выйдет дешевле, потому что 150 рублей стоит одна маска. Вторая в подарок, то есть каждая вам обойдется за 75 рублей. Про них я тоже уже много раз говорила, что лекала огромные, эффекты я не вижу, поэтому я лично покупать не буду. А на серию «Эксперт» активная сыворотка для лица с коллагеном, скидочка 50%. У меня до этой линейки не дойдут руки. Вот, девчонки, кто пробовал крема из этой линейки «Эксперт» вот, с фиолетовой полосочкой расскажите пожалуйста есть ли эффект я хочу вот на осень взять какую-то мощную систему и я слышала и положительные отзывы и отрицательные вот если вы пробовали вот эту вот серию расскажите пожалуйста как вам при покупке по каталогу на сумму 499 рублей из серии эксперт фарма нам Разрешат купить за 99 рублей крем антиперспирант для ног и бальзам гладкие пяточки. Это хорошая цена на космецевтику. поэтому кто не пробовал, тоже присмотритесь, кому такие средства нужны. А я однозначно буду брать бальзам для усталых ног за 69 рублей. Два продукта можно купить за 69 рублей, при покупке двух только. И я очень хочу, видела много положительных отзывов, и у меня в группе они есть, я ссылочку на свою группу оставлю под видео. Это бальзам для усталых ног Вот этот вот за 69 рублей Говорят, что он реально охлаждает ножки Сейчас на лето это прям актуально И буду брать а, в запас Вот такой крем Формула омоложения Потому что я в него просто влюблена Он будет у нас со скидкой 50% По 109 рублей Здорово питает ручки, разглаживает В общем, ну, никаких нареканий Для обладательницам сухих рук Я советую прям к этому кремушку присмотреть В серии Витамани у нас наборчики Крем для рук и жидкая мыло всего за за 169 рублей любой аромат можно приобрести за 169 рублей как подарочек кому-то или маленький такой презент сувенир вообще ну очень приятно и мисты для тела у нас всего по 79 будут я возьму обязательно свой любимый манго мне нравится его аромат мне нравится как она увлажняет кожу Стоит брать. присмотреться к линейке салон А Здесь у нас шампунь плюс бальзам для волос будут по 449 рублей. Представлены две серии. Это восстанавливающий для поврежденных умный кератин и питательный для всех типов волос. Питательный а, может жирнить, поэтому его советую обладательницам пожженных сухих волос. А умный кератин, вот мне, допустим, очень нравится. Я буду брать... Однозначно возьму из серии «Эксперт для волос» а шампунь «Детокс» с черным углем, активированным за 139 рублей. Он дешевле не бывает, но у нас желтые ценники при покупке двух продуктов. Я подумаю, что еще взять, потому что здесь участвует и вот эта серия, как бы... А шампунь для глубокого очищения кожи головы обязательно возьму, потому что он у меня уже давно кончился. Очать раз в 10-15 в дней обязательно нужно волосы и кожу головы, чтобы у вас там не скапливались силикончики, которые содержатся практически во всех шампунях и другие добавки чтобы волосы не жирнились нужно обязательно делать очищение из серии дом фиберлик очень хорошая акция смотрите на отбеливатель и пятновыводителя при покупке двух тоже действует акция я взяла в последнем заказе этот спрей пока никак с пятнами он у меня не справился поэтому э, возьму наверное карандаш теперь потестить а может быть и два в конце каталога мы можем видеть подарочки для новичков и это у нас хороший порошок стиральный, достойный внимания. И пятноводитель, который я просто обожаю вот этот вот. Кто еще не зарегистрирован, я оставлю ссылочку, покупайте, получайте подарочки со скидкой. Ну, это, в принципе, все, что заинтересовало именно меня в этом каталоге. Я рассказала вам о своих отзывах, любимчиках и то, что буду брать. Если я что-то пропустила интересное, пишите обязательно в комментариях, делитесь своим мнением и отзывами. Ну, а я с вами прощаюсь, до следующих видео, пока-пока!